Следующий вопрос. Был вопрос по поводу форм отчетности от разработчиков. Таких приложений часто поступает вопрос, а можно ли в систему закрыть уже готовые отчеты, графики для всего оборудования, которое может быть у заказчика. То есть не заморачиваться разработкой, а прям типовые. Есть два стандарта, это для IT-шников может быть полезно, которые описывают все потребимые показатели. Здесь написано «Мэнтон», «Сейфер», «Умус» Показатели таир. Они есть экономические, там выработка там рублей на тонну, технические, надежность, организационные. В этом стандарте описана формула, как считается, то есть в мире ими пользуются такими стандартами. один там сколько-то тонн на, на рубль, рублей на тонну, соответственно, все этим показателям пользуются. Можно взять этот стандарт и оттуда реализовать формулы по сути этих показателей. Это первый. А второй ответ – это ссылка на этот же стандарт из формы это стандарт по обмену данными надежности. Там в приложении есть стандартные КПФ. МТПФ, МТПФ, видно, да? Стандартные показатели, по которым, если вы используете стандарт, можно сравнивать себя с другими предприятиями, если вы занимаетесь тем же самым. Других стандартов, привязанных к оборудованию, мы не видели. Бонус использования вот этого последнего стандарта в нефти, если вы из газ после нефтегазодобывающей компании, то есть бонус, есть база данных по вот этим показателям надежности и вон там, которые собираются по приятиям нефтегазодобывающей по переработке. И там, если вы эти показатели собираете, вы можете сравнить свои наработки на отказ, время восстановления, прямо уже с данными по видам оборудования. То есть видим, компрессоры, да, контрабежные, наверное, и по ним есть наработка на отказ и среднее время восстановления по разным причинам отказов. такая статистика, ее можно купить, она продается за деньги, но она привязана к стандарту обмена данными по надежности. Привет, я мультяшный робот простоев нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM».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 Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!